Всем привет! Сегодня мы зашли в фикс прайс и увидели такой летающий шарик, решили взять его, попробовать поэкспер... поэкспериментировать, что у нас получится, что это вообще за шарик, как бы на что он вообще похож, с чем бы сочетается. В общем, решили вам показать его. Как он вообще работает, ну, мы еще пока сами вникли, но мы вам все равно покажем. Будем уникать вместе с нами. А, будете уникать вместе с нами, ну, в общем, ничего. Да, взяли мы вот такой вот шарик, игрушка. Называется «Летающий шар со светом». Мы, как э, разумные, адекватные люди, посмотрели, почитали, значит, что здесь написано. Перевести рычажок включения в положение. Он аккуратно поставить игрушку на ладонь, дать шарику взлететь. Подносите ладонь под шарик, и он будет взлетать вверх. Как его выключить? Не написано. Никаких больше э, дополнительных, там, Mm. джойстиков и еще чего-то подобного такая нет. Вот кнопка, есть, кнопка включения только там есть на нем, и есть вот для зарядки провод USB. Мы, как нормальные, адекватные люди, которые вроде <laughs> находимся в себе, подумали, что, наверное, это не нужно, что будет шарик держать, и он над ладошкой будет летать, вот как показано здесь на картинке. Попробовали мы. И что вы думаете? А, нет. Сейчас, он общем, взлетел. Покажу. Вы даже не представляете. Он у меня в волосах запутался. Прилетел мне в глаз. Мы его доставали, потому что он улетел на потолок. В общем. Да, да. мы боялись, что он вообще нам повредит люстру. Да, ну как-то обошлось. Достали. Да, очень интересный. Ну что, покажем? Ну рискню. Я чуть-чуть боюсь, потому что у меня уже три раза запутался в волосах. Я чуть-чуть тут сознание вообще не потеряла, потому что он у нас туда, он на потолок улетел. Да, над шкафом. Я взяла крутящийся стул, встала на него. Вот. Выставала его, ну, как-то дернула его, он на меня полетел, на волосах запутался, мне в глаз прилетел, в общем, что-то странное, что-то с чем-то. В мы изначально думали, что его надо будет еще заряжать, без зарядки. Да, мы думали, что он будет без заряда. Давай откроем. Ничего потому что, потому что это не представляется Мы просто это делаем а с у страха и риск Это, ну, да. кажется, игрушка, да, обычная Но я её бы её назвала игрушка-убийца Шар-убийца, да? Ну, а не летающий шар со светом Ну, конечно, со светом, но... Это ужасная вещь какая-то Ну, зато мы поэкспериментировали и попробовали интересную штучку. Стоил он, кстати, 300 рублей, На, Ставлю шарик зарядку. недорогой. Вот. Самое главное, Диана, смотри, чтобы он не улетел в люстру или в телевизор не повредил. Мама, я попробую, но гарантии на не даю. Я боюсь, Аккуратно. Я, честно, очень боюсь, потому что она мне правда в глаз прилетело и я уже боюсь. Но за этими штуками, пропеллерами, так и вон так вот в глаз тут. Это было вообще просто ужасно. Вот. Угу. У меня сердце колышется просто. Вот через трубителю. Ну, мне правда страшно, а Мама уже попробовала, и она такая, <смех> и поэтому даже в волосах он не запутался. Вот она так, <смех> а а и мне пришлось его доставать. Да, Диана, Диана с меня смеялась. <смех> да я бы знала бы, не полезла бы. <смех> да. Что-то пошло не так. Я боюсь его трогать. Мама. Что? Сейчас, сейчас. Да, Нет, он, он взлетает только если ладошку поднесешь под него. Поэтому Мам, хватай давай его с ним. Так, у нас дубль второй. Я боюсь. Диана отошла в уголочек для того, чтобы не задеть ничего на потолке и не попасть в телевизор. Пробуем. Я отхожу. Вот, так вот так, вот так, вот, пожалуйста. Все. Все. Устал. А до этого он у нас прилетел на потолок. И, мы, нам... Там, да, и нам э, над шкафом, и нам приходилось залазить на стул, чтобы его достать. Так, пробуем еще раз регулировать ладошкой. Пытаемся. А ладошку вниз? Ниже, если ладошку. Ну? Ого! Ну Почти. Идеально. Диане понравилось. Но после падения он снова не взлетает. Его необходимо выключить и заново включить. Ну давай еще разочек. Не Ух ты! Держится! Держится! Ничего себе! Классно! Неужели он от нас никуда не Помогай! убегает? Как он за... Да, с самого начала он просто взлетал к потолку. <свят> он прилетел мне по ноге. Да, после падения все, он уже вот он включен, но он уже никак. Да, надо только выключать, заново включать. Но он прикольный! Тебе понравилось всё, да? Да, но я только с самого начала думала, что ты игрушка. А сейчас не прикольно. равно, на улице, то что типа, он вот так вот будет по руке, по руке, а потом там или ветер подует. Я как-то я вот опять не скандировала, и он куда-то за тридевять земель, ну за тридевять земель он не улетит. Запыхалый. Все, мы шарик поймали, обезвредили, выключили его, положили в коробочку. Ну, я думаю, что такую игрушку дома не стоит запускать, я думаю, <связать> на улице где-то... в космос? Возможно, но на улице Леж нету... самолет какой-нибудь врежется. Да, на улице нету люстр и телевизоров, поэтому где-нибудь в лесу, на какой-нибудь открытой местности, там на полянке, я думаю, что можно будет поиграться. Написано, что аккумулятора заряда хватает на полчаса. Ну, потом как-нибудь попробуем. Поэтому покупать такую игрушку своим детям или нет, решать, конечно, вам. Да, я бы, если бы знала, честно говоря, не взяла бы. Я бы вам не включала вообще. Ну что... Если вам нравятся наши видео, подписывайтесь и не забывайте ставить лайки. И, чтобы всегда быть в курсе о новых видео, чтобы вам приходили уведомления и вы всегда знали о новых видео. Всем пока!